Почему продвижение видеоролика вашего продающего видео на YouTube так важно? Если вы заходите в конкретную нишу, даже в среднюю конкуренту, без продвижения, без понимания того, как вы будете продвигать это видео, делать там, по сути, нечего, можете видеоролик не снимать. Вместе с вами сейчас снимают сотни и тысячи, а может быть, десятки тысяч таких же самых видеороликов, и которые будете смотреть вы, ваши сотрудники, ну, наверное, ваша мама и жена, больше никто. Поэтому продвижение видео, особенно на первых этапах, в первые 48 часов, очень важно, ему нужно дать старт и нужно понимать, что вы хотите от этого видео. Хотите узнать больше, обращайтесь к нам по этим контактам. Пишите, звоните, задавайте вопросы под этим видео и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса». Ставьте лайк, если вам понравилось видео, ну или дизлайк, если не понравилось.